И вот как раз о воротах смерти немножко тоже расскажу тони роббинс да? то есть все боятся на самом деле ворот смерти в том числе в оракуле как я уже говорила эти ворота смерти вот этот знак вот этот вот кто не знает это ворота смерти ворота смерти в оракуле они конечно говорят о негативных каких-то событиях но когда мы рассматриваем Карту цемент жизни человека, построенную на дату рождения, то мы немножко ну, меняем подход, да, потому что мы не можем сказать, что все, если вы ворота смерти попали к вам во дворец жизни, вы умрете. Да, то есть мы такого не видим. Вот даже Тони Робинсу, вот 60 лет уже в этом году, да, то есть, мы видим, жив-здоров и, в общем-то, неплохо выглядит. Вот. И э, почему? Потому что Тони Робинс на самом деле эти ворота жизни он также реализовал своей деятельности. Потому что ворота ⁇ это же деятельность, да, это же действие человека. Так вот, он э, как их реализовал? Он самый успешный, самый известный сейчас, да, лайф-коуч. Э, То есть это человек, э, который вот, 50 миллионов человек в мире считают, что он повлиял на их жизнь. То есть что он делает? И он очень рано начал вот этим заниматься, вот этим видом деятельности, и очень рано понял свое предназначение, да? то есть он меняет жизни людей, меняет жизни людей. И вот ворота смерти это как раз трансформация, да, то есть это изменение. И он как раз вот это вот вот эти ворота смерти монетизировал, и его сейчас коучинг годовой коучинг стоит миллион долларов, и еще надо два года ждать, пока к нему попасть в очереди, да чтобы к нему попасть то есть это действительно успешный много знаменитых людей у него проходили коучинг то есть он помогал изменить судьбу изменить себя и вот он как раз с воротами смерти и он их в своей деятельностью очень успешно реализовывает поэтому ворота смерти во дворце жизни это не так страшно как нам кажется да? потому что признаки ранней смерти они другие просладятся мы мы их тоже будем видеть и вот тем не менее в общем то можно успешно масса людей да, Брэд Пит, по моему тоже с воротами смерти джонни депп с воротами смерти во дворце жизни вот и поэтому много успешных людей которые имеют вот такой знак во дворце судьбы и тем не менее это люди которые процветают это люди которые успешны и это люди которые живы ну, прожили достаточно успешную такую долгую жизнь относительно да вот потому что они еще молодые относительно нас, нашего возраста да или там лет под 60 но ну, около 60 например но ну, вот как то не робится тем не менее да вот поэтому э, не надо этого бояться и один один как один к восьми да то есть ворот 8 соответственно один раз из восьми будет все равно у кого-то у каждого восьмого человека будут наверное ворота жизни ворота, ворота вернее смерти в доме жизни да, находиться поэтому не нужно этого бояться нужно просто правильно это использовать но как впрочем и все другие ворота можно монетизировать и можно использовать это как именно улучшить чтобы улучшить свою жизнь